Экономическая ситуация была, не была бы во дворе там социализм устроим там или вот сейчас капитализм все равно пароходство работает в любой формации, да? И вот нет, сегодняшнее нет. вот самочувствие пароходства с экономической точки зрения, как вы его оцениваете? Надо сказать, что пароходство сегодня все-таки маленький Советский Союз в том плане, что амурское пароходство сохранило все свои предприятия за исключением двух портов. То есть у нас от Зеи до Николаевского на море, почему бассейн имеет предприятие. То есть мы сегодня как единственные, кто может сделать единый транспортный процесс организовать на море. И мы это делаем. Так вы сказали, что пароходство сегодня маленький Советский Союз. Да. Расшифруйте. Ну, о чем я вам сказал, что это. Мы сегодня в составе пароходства предприятия от порта Зеи до Николаевского на море. У нас пять портов, три. 3 компания мужское пароходство, которая может сегодня на мужском бассейне организовать единый тастрный процесс. Если он вот такой возник, мы бы с удовольствием организовали, как это было раньше, перевозки Балавищенская до Сахалина. Надо сказать, что мы бы уже в этом году организовали перевозки все-таки с покровки от Хабаровского до Сахалина. Вот, частью судов и членов флота мы переоборудовали и приступили к этим перевозкам. И морские суда приходили дважды, к Красносормовах образовались. То есть Асахалинский проект. Это новое направление перспективно для пароходства экономически выгодно. Ну, это вот так вот о Советском Союзе. Mm -hmm. И также пароходство владеет сегодня акциями пароходства 32% Министерства имущественных отношений Хабаровского края и 25% в Москве Министерства имущественного отношений России. То есть, то есть государство 57% акций владеет нашим пароходом. Поэтому о чем мы вере речь, это социальный груз, который перевозки то есть а, пассажиров, они, конечно, мы почетную обязанность мы будем тела она экономически невыгодно для пароходства, uh -huh. ну, более мы это будем, конечно, делать. Она и почетная, и тяжелая, но что, вроде как вот знаете, как говорить раньше чемодан без ручки, когда Нести надо. А то ну вот если вот взять так вот, так вот река, рыба, вот как вот самочувствие вы себя чувствуете сегодня, как щука в воде или как лечь на сковородке? Навигация 2003 года, она за время наблюдения, сто лет наблюдения за Амуром, она впервые такая. Конечно, у нас был настрой пароходства такой серьезный, что мы вообще планировали. Мы планировали сделать прорыв в части перевозок на Китай, и мы приняли такое решение 25 апреля, хотя навигация открывалась 6 мая здесь. Мы вот заранее за льдом, состав отправили, оплатили путейцы в обстановку, чтобы раньше открыли в урну. А воды не было, и перевозки начали осуществляться только в конце июня месяца. Мы потерпели серьезные убытки. Даже если бы мы не вышли, мы потерпели. И в целом по навигации, вот, поэтому направлены то, что мы планировали, мы. От прошлого года, если мы в прошлом 250 тысячи кубов, 250 000, то в этом может быть 170, вот понимаете, кипотели. Ну, как я уже сказал, что мы все-таки освоили новые потоки, связанные с сахаревскими проектами. Вот, и мы их будем наращивать, сейчас у нас уже есть клиентура, у нас, мы уже что-то заработали. Ну, я сказал, доброе имя, не то что деньги. Деньги – это деньгами, а надо перевозку в репутацию заработать. Вот. Мы практически ощутили полностью северный завоз. Уже 30 числа у нас уходит Омский на Охотск с грузом. Груз, ну, у нас там технический груз, уголь. Вот. 30-го, то есть завтра, снимается в Омске 117 И мы планировали и в Москву 14-й на штабе это доложил. И мы закончим. Но подошли еще партия груза, но не оставляют же 400 тонн, поэтому мы решили подогнать судно более большой грузоподобностью и, наверное, 7 октября так вот мы завершили завершим Северный завод с Паховского. По этой навигации мы не наши да, конечно, ни, ни речников, мы не справились по мгуни на приносит пенку полностью. Мы всего выхватили два дня в июле месяце для того, чтобы завести просто ну, Администрация нашла способ и через станцию постышек, Гранничниками не смогли по Уссуре подняться туда, куда бы хотелось по заставу развести уголь. Но уголь мы им приняли, доставили к вам развалить. Так что вот по большому счету вот социальные угрозы, которые были предъявлены в они уже, скажем так, выполнены. А колической перевозки это вес на Китай, вес в море, на Японию, Корею, мы считаем, у нас есть задание Министерства транспорта о том, чтобы мы вывезли максимально 50-30 тысяч оставшихся с Лазарева, из Самура, весь лес, лес Ну, конечно, мы вывезли. Так, ну обычно, вот, когда вот такие крупные даты, 150 лет сюда ходят, на море, ну, там yeah. подводят итоги и смотрят в завтрашний день. Вот у вас. Взгляд на завтрашний день он ну, как сдержан оптимистически, оптимистически, пессимистически. Интересно, mm -hmm. как mm -hmm. Одна проблема есть в Трижды пароходства заканчиваем год с убытками. Для того, чтобы развиваться, конечно, нужна прибыль. Налоговое обложение такое сложно. так сейчас на перевозках. И это не только касается пароходства, те, кто занимается перевозкой, на то надо идти на какие-то другие совсем меры для того, чтобы иметь. Надо уйти от ног, так откровенно скажем. Те меры, которые предлагают наше Министерство транспорта, и в принципе вышло с предложениями, пока не принимаются. Поэтому сегодня львиная доля флота России находится в обшорных состоянии. И наше будущее сегодня, если не будет этих решений части снижения налогообложения моряков, речников. значит наше будущее в офшорной зоне мы вынуждены будем открывать компанию, мы уже этим занимаемся, сейчас забываем все Центробанка, для того, чтобы в офшорной зоне иметь прибыль и эту прибыль направлять на строительство флота. Прибыль надо иметь для того, чтобы начинать строить ну, как минимум год-два времени до Вот к этому мы идем, этим мы занимаемся озабоченно, Буквально вот у нас поездка состоится зампредседателя правительства Зрожевский. Мы сейчас пойдем в Нижний Новгород. Я завтра в Москву. уже там. Поедем на завод, будем смотреть, что за суда, как строить, какие условия. В общем, надо кстати, вживую, что за себе себя вот Можно деньги туда и, так понимаете, проплатить, а потом не получить судный. Вот, или долгое время его так получить. Вот с этой целью он Сейчас много предложений в части кредитования. То есть, нужно прибыть. И мы над этим работаем. Я сделаю, мы и будем строить. Вот. То есть никаких там таких вот нет, чтобы вот, мы У нас 21 группа судов морских или реке Мореплавля, ходит за грамм. Два танкера. Вот. В общем, способный. настрой такой деловой. Конечно, конечно, Ну правильно, все, достаточно. Рыба ищет дел. На заплатили, 100 минут. Ведетесь вечером, пойдем. вечером, пойдем. Андрей когда? Да. когда будете спасти? Ведетесь должен вечером сняться, так что завтра вечером позвоните, будет да э, время подхода известно. Да, да, да слушаю. Здравствуйте. 689 находится э, в Китае. Нет, нет, он сегодня пришел только в Пудзин, в Пудзин, Там да, будет. У нас находится... У умер, уточните. Ну, пожалуйста. И он же идет за там. Да, да, да. Когда судами идем запись, ну и затем на график наносим. Готово. Так, берите, да, слушаю. Алло. Перекрываться нечем было. Feel it. not uh -huh. The main swim team Хотят кадр. А мы кто-то Мы тоже не уже. Могу это. Можете. Женщины пошли. Отправляйтесь в путешествие. Расскажите, пожалуйста, кто его организовал и как у вас настроение? Ну, организовала организовала речное пароходство, руководство, правком пароходства. Это у нас уже пятый. Традиция. Восьмой. Восьмой уже рейс. Ждем мы его каждый год с большим удовольствием. Есть. Ну, у нас передача, в общем-то, о пароходстве, что вот, вот ну, какие-то хорошие слова. Ну, что сказать, нам вообще нравится пароход, что раз мы в нем работали долго лет, много лет. Вот. Поэтому хорошо, что пароход содержится на плаву и может оказать помощь пенсионерам такую, что взять и осенью прокатить. Мы встречаемся друг с другом, посмотрим друг на друга, знакомы мы все давно по 30-40 лет с, с кем. Вот. Очень интересно, поэтому... Это за это мы благодарны пароходству, что она устраивает такие круизы. А не боитесь, что погода вам подпортит настроение? Нет, погода нам всегда нормальная. Ну, если дождь пойдет, я знаю, что вы... Ну что, мы привыкся. Песни будем петь. Песни будем петь. Я знаю, что вы гармонист. Да. Гармонист, знаю, что вы. Да-да, аккордеонист. Много Давай. песен знаете? 7. Да все знаю. А все иначе все все бы знают. меня сюда не пригласили. Ясно. Итак, сколько продлится ваше путешествие, какой маршрут? На этот раз 7 дней. Маршрут я пока точно не знаю, но, но по всей до вероятности до ТЫРа. До тыра. Вот. Очень да. хорошо это. Я, например, жду это целый год, когда поеду, увижу всех своих знакомых, всех значит, друзей, всех, с кем вместе много лет проработала. И всегда очень рада встречам. И самое главное, конечно, у меня на этом теплоходе это общение с друзьями. Ясно. Все, женщина очень хорошо, спасибо. Через несколько минут вы отправляетесь в путешествие. Они каждый год проходят такие. События? Да, ежегодно, ежегодно. И новый генеральный директор тоже поддерживает эти значит, поездки и помогает нашим Держание пенсионерам. И остановится таки это такое удовольствие дорогое, и тем не менее, да? Ну, конечно. Э -э -э Заботятся о старичках. И много у вас старичков? Вот сегодня сколько путешествий отправится человек? Сто человек. Сто человек. Это почти все пенсионеры пароходства, да? Да, у вас в основном пенсионеры. Пенсионеры больше говорят. То есть это совершенно для них бесплатно, да? Нет, не бесплатно. 100 рублей в день. 7 дней, 700 рублей. Но ну, это все равно это небольшая часть, да, если вот помнить. Ну конечно. Это много. Ясно. Питание в основном. Ясно. А кроме вот того, что таких поездках, как еще паракурство заботится о своих ветеранах, пенсионерах? Ну, тут много таких условий, которые, значит, решаются руководством пароходства, в смысле помощи, помощи захоронения, там, значит, лечения, все это, значит, оказывается помощь. И по юбилейным датам значит, также оказывается помощь. Ясно. Ну то есть вот да. человек, который шел на пенсии, который долго проработал, вот он и в язь, пароходство все-таки чувствует, что о нем помнит. Да, конечно. Вот, Я... А? Я все время а? нахожусь а? в пароходстве, иногда там значит, заходишь. И... Значит, решаем вопросы для пенсионеров. Кому помочь? Я... Кому помочь, конечно. Угу. Потому что больные есть, уже не встают. Значит, надо оказывать помощь. Угу. Ясно, все, спасибо большое. все. поздороваться. А почему без формы? при форме. Добрый день. Пожалуйста, проходите. Проводить вас Здравствуйте. Что-то сбежал там. Все, Анатолий Михайлович, так вот вы на заслуженном отдыхе, как самочувствие, как настроение? Ну, настроение, как, э, можно сказать, пенсионерское. Стараюсь от дел бывших немножко отстраниться, но в пароходстве еженедельно бываю, интересуюсь, как и тут дела. Все-таки 28 лет быть начальником пароходства – это еще в истории российского речного флота такого события не было. Книгу рекордов можно? Можно было бы записать, если бы записывали. Вообще, Как состояние духа, как настроение? Настроение, ну, можно сказать, нормальное, но сначала было немножко не в себе. Тяжеловато после такой сложной, тяжелой работы, значит, такой напряженности большой, и вдруг напряжение спадает. Это вот такое, на такой перепад, он, конечно, нелегкий, и поэтому, если меня пенсионеры будут слушают, то это переход, это не очень легкий, и поэтому очень лет видов. Антон Михайлович, ну вот эта традиция, внимания пенсионерам, ветеранам, оно же еще ваше время да, было заложено? Ну да, я, можно сказать, прародитель всех этих ветеранских дел, при мне начинался традиционный рейс, он уже много лет осуществляется пароходством и вот в этом году он даже обуви э, знаменование 150-летия судоходства на море это, э, в мае месяце будущего года будет круглая дата круглая дата это большая дата для амура когда начало началось судоходство 150 лет тому назад поэтому это такой знаменательный рейс не только как бы ветеранский, но ну и так связан вот с этим большим событием для амурского парохода. Все, спасибо большое, спасибо. Динозавры, это герои наших. В Веры, да. Так, вот так вот еще. А это тоже ветеранка. Вы фотографируете, то я всех так. сейчас ветеранов сюда соберу. Хорошо. Внимание. Есть, хорошо. такого. 29 октября он будет 74. Это у помню по-моему, Кравченко доставался. Когда ты на пенсию? Конечно. которые мы поставили наше новое руководство, мы их исполняем. Что мы сделали? Маленький отчет. Мы наконец-то рассчитались по налогам. Мы сейчас платим заработную плату день в день. Вот мы освоили новые грузопотоки серьезных сахаров. Мы стараемся и работаем с тем, чтобы коллективу поработать, лучше. У нас имеется такой проект, что в конце концов, когда же мы время живем в убыток, необходимо жить с прибылью. И такая программа стоит. Ну, уж, наверное, этот год не получится, но я полагаю, что обязательно мы со следующего года будем работать с нормальной прибылью. И такой проект существует, чтобы не давали мы ветеранам вот каким-то праздником деньги. Хотелось бы, и мы это сделаем, я за это отвечаю, хотелось бы, чтобы мы вам давали небольшое пособие, каждому ежемесячное пособие, для того, чтобы как-то поднять ваш на уровень, настолько низкой семьи. И мы это обязательно сделаем. Такая задача перед управлением стоит. Управлением пароходства принято решение об организации этого рейса в канун 150 летия судоходства на море. Это, я считаю, такой знаменательный рейс. Вы все отдали свои силы, свой опыт все вот, нашему правительству. Конечно, управление поручило мне совершить с вами этот рейс. Вот, я буду, мне приятно будет с вами пообщаться. Правда, он будет короткий, да, как в вот, дела. такие. Да. Но все равно знаменательно, что вот, находятся у нас такие решения в нашем правительстве. Ну, от Руководство пароходства я прежде всего хочу пожелать крепкого всем здоровья. Месяц состоялся. Я думаю, есть добрая компания. Всех вам и Спасибо. Слово для приветствия капитану теплохода Виктор Петровичу. Я еще раз желаю всем здоровья. Говорю здравствуйте, уважаемые ветераны. Мы начинали с вами, начинали эти первые рейсы на теплоходе. И тем более, после такого перерыва, весь я и мой экипаж вновь рады видеть вас на нашем теплоходе. Я понимаю, что вы со стороны наблюдаете за нами, молодыми, за руководством пароходца, как идут дела, потому что вам все это дорого. Но и прежнее руководство обращало на вас внимание, выделяло деньги. И на сегодняшний день при сложных условиях, больших убытках и нерентабельности, тем не менее, можно сказать, что раз разрешили сделать этот рейс, значит к вам и руководство относятся с большим уважением и уважением. От имени экипажа и руководства я хочу поблагодарить генерального директора за то, что он верен традициям, не отменяет эти рейсы. Большое вам спасибо. Для меня, конечно, у нас стоят. Я вам зачту, как мы предполагаем, по какому расписанию